Всем привет! Прошу прощения за то, что так долго не укладывал уроки. Ездил в ЕКАТ по работе, настраивал очень много интересных технологий. Сейчас готов продолжать. Значит, у нас тема 105.2 по экзамену LPIC, по подготовке к LPIC, которая называется у нас работа с баш-скриптами. Мы разобьем на несколько частей, чтобы было попроще. Первая часть у нас будет простая. Создадим простенький баш-скрипт и поглядим, какие настройки для него можно задать. Тема 105.2, значит, разбираемся с азами создания любого баш-скрипта. LPIC у нас так ставит задачу студент, должен разбираться в существующих скриптах, редактировать их и писать свои какие-то баш-скрипты. Мы в этом уроке разбираемся с тем, что такое командный интерпретатор и вспоминаем различные возможности, которые можно указать, можно сделать для любого файла, в том числе исполняемого, при помощи команд, которые мы уже раньше изучали. То есть слайд у нас в принципе всего один. Значит, Есть такой символ шибанк, даже это не символ, это два символа, решетка и восклицательный знак. Два этих символа говорят о том, какой интерпретатор будет выполнять тот скрипт, который мы написали По умолчанию мы с вами сейчас говорим о bash скриптах Поэтому любой скрипт у нас будет начинаться с символов Решетка, воспроизводительный знак и путь к оболочке bash Напоминает то, что у нас куча есть различных оболочек T-shell, C-shell и так далее И если мы хотим, чтобы у нас какой-то другой интерпретатор выполнял наш скрипт Мы здесь указываем путь к другому интерпретатору Мы можем, например, даже здесь указать путь к перлу И Perl будет у нас выполнять наш скрипт в любом случае наши баш-скрипты, для чего нам нужен этот шибанг, он нам говорит о том, что какой бы системе я не запускал бы скрипт, в любом случае этот скрипт будет запускаться с помощью баша. Потому что у башни есть свой синтаксис, свои настройки и так далее. Просто решетка, это я вам напоминаю, говорит о том, что строка закомментирована. То есть любая строка, начинающаяся с решетки, не считывается интерпретатором. Мы там можем писать для себя какие-то комментарии, пометки. Это все не имеет никакого значения для интерпретатора. И две команды, с которыми мы уже сталкивались раньше, это команда Chown, ChangeOwner, которая позволяет нам сменить владельца файла. Команда ChangeMode позволяет нам изменить права доступа к файлу. И еще мы с вами сейчас вспомним, что такое SuiteBit. Это бит, который нам позволяет запускать все файлы с правами владельца этих файлов. Вот она наша родная Ubuntu. Мы находимся в домашней нашей папке. У меня есть куча каких-то подпапочек, нам сейчас это все не важно. Мы создадим простейший скрипт. Запущу я редактор V, и этим редактором V скажу, создай, пожалуйста, скрипт, который будет называться ifscript1. И мы теперь можем пользоваться как бы редактором, писать в нем. Кто не помнит, ссылочку на V я вам дам, как им пользоваться. Значит, как я и говорил, все начинаем с символа shibang, который говорит нам о том, какой будет запускаться командный интерпретатор. Мы пишем с вами bash скрипты и путь к башу. У нас находится здесь. Для тех, кто не помнит, что такое баш, чем он отличается от других скриптов, тоже ссылку я вам даю. Значит, можем, опять же, использовать символ решетки и написать любой комментарий. Какой-нибудь question script. Ну, это, конечно, нам ничего не дает особого такого понимания. Ну, вот такой вот скрипт. Команда эхо. задает нам вопрос какой-нибудь. Например, ты голоден? Понятно, просто вывод. Я вам в следующих уроках напишу, что значит, какие команды в этом скрипте. Сейчас просто за мной это перенаберите, кто решит за мной повторять. Считать значение. То есть скрипт у нас считает все, что мы ему напишем в ответ на наш вопрос в командной строке. И пишем, если в квадратных скобках пишем условия. Что такое знак доллара. Все это я вам покажу. Равен. Yes, давайте с большой буквы напишем, тогда то есть все просто, как в английском языке. Пишем. То есть, если да, я отвечаю на вопрос, голод ли я? я. отвечаю, ну тогда не знаю, make some dinner. Советую самому себе покушать приготовить. Else, если отличается что-то другое, тогда echo, Continue, например, working. Продолжай работать. Фи говорят о том, что final скрипт будет завершен escape, z, z, написали такой скрипт просто. Давайте я вам катом еще раз покажу, и сейчас простенько пробегусь по нему. Значит, простой скрипт запускает командный интерпретатор bash. Команда интерпретатор bash дает нам в командную строку и выводит нам вот такой вот текст. То есть, echo команда, она пишет нам, Are you hungry? надо было упростительный знак в конце поставить, я что-то протупил. После чего ждет, что мы введем. После того, что, после того, как мы ввели какой-то ответ, она проверяет. И если этот ответ равен yes, тогда у нас выходит работает вот эта вот команда, то есть выводит этот текст. В другом случае у нас работает вот эта команда, то есть выводит этот текст. Такой простой скрипт, то есть у нас есть какая-то строчка, считывается значение, потом простой if. Если условия, тогда это в другом случае это закончить скрипт. Такой простенький скрипт. Сейчас даже с ним особенно разбираться не будем. И вы видите, то что у нас появился файл такой: И в скрипт 1. Напоминает то, что у нас по умолчанию, вот мы видим права, видим то, что все файлы создаются согласно маске по умолчанию без прав выполнения. То есть есть права на чтение, запись, чтение, записи и на чтение. Выполнения нету. Для того чтобы у нас появились права. Выполнение, то есть для того, чтобы превратить этот файл в исполняемый, мы пишем, что пользователю, то есть владельцу, добавить права исполнения, executable, файл и в скрипт 1. Проверяем снова ls-n, видим то, что файлик позеленел у нас, это настройки баша, и появилась буковка x, то есть файл мы сделали исполняемым. Напоминаю опять же то, что у нас был урок, Сами, который говорил о том, что есть такая переменная path, я вам просто напишу вот эта переменная pass, которая у нас содержит в себе кучу различных настроек, в частности, еще содержит в себе настройки того, где искать исполняемые файлы. И поэтому, если мы с вами перейдем, например, ну просто скажем, выполнить команду if script1. Она скажет, э, оболочка наша, что команда не найдена, потому что у нас э, но наш домашний каталог пользователя не входит в те места, где по умолчанию ищутся исполняемые файлы. То есть если мы хотим, чтобы этот исполняемый файл запускался по своему простому обычному имени, нам нужно подредактировать применную паз или этот скрипт перенести в те места, откуда можно запускать исполняемые файлы. Если мы с вами запустим и в скрипт через его путь, напоминаю, .slash это путь в текущую папку, то есть точку у нас меняет полностью весь путь Home, Users и мое имя пользователя. Почему я Users сказал, я не знаю. <с partisan> и вот, собственно, как работает скрипт. Пишу я нет и у меня неожиданно синтаксис первого произошел. Ну, неважно мы с этим скриптом сейчас еще поработаем, но увидите то, что теперь скрипт сработал. Мы его починим. И еще один момент я вам тоже напоминаю. То, что у нас есть еще такой бит SUID, который позволяет всем пользователям запускать э, скрипт от имени владельца этого пользователя. Э, мы сами уже смотрели это. Давайте я вам напомню, есть у нас ping. Такая утилита, э, которая у нас может э, ну, проверять связь с другими узлами. И видите, то, что для нее вот здесь установлен не X, а S. Это я все напоминаю, мы это проходили Говорит о том, что установлен SUID -бит. То есть любой пользователь, который Будет запускать эту команду Он будет ее запускать э, с правами Владельца. У владельца полные права И владельцем является root Так как мы знаем, то, что утилита ping потенциально Абсолютно безопасно, она просто проверяет Связь мы можем спокойно этот бит на нее ставить, и, соответственно, тогда у нас будут с вами все пользователи запускать пинг от имени рута. Это нужно, в частности, потому что бывает, нужен низкоуровневый доступ к аппаратной части. Пинг это делает все безопасно, и поэтому пингу мы разрешаем это делать. То же самое, если мы хотим, чтобы для нашего скрипта и в скрипт 1, давайте я его сейчас его с покажу, чтобы любой пользователь мог его запускать с правами владельца. Потому что сейчас вы видите, то, что у меня только владелец может запускать этот э, файл. То есть для него он является исполняемым. Для группы владельцев это только в и запись. Все остальные могут только чтить этот, этот файл. Запускать его никто не может. То есть если я хочу всем разрешить запускать этот файл, я могу установить тот самый SUID-бит. Для того, чтобы установить этот SUID-бит, мы говорим пользователю «Добавить SUID-бит на файл и ifscript1». И теперь, если мы допустим ls-l... Мы видим то, что настройки баши говорят, о том, что у нас скрипт стал красненьким, то есть потенциально небезопасным. И видим то, что появился вот эта буковка S появилась. И теперь все пользователи будут допускать его с правами владельца. Соответственно, все смогут запускать этот скрипт. Такая команда. Нам, в принципе-то, это не нужно совершенно, поэтому этот бит уберем. Проверяем. Все прекрасно. Немножко я накосячил скриптом, в следующей части я разберусь, в чем была ошибка и поправлю. Краткое подведение итогов. Значит, у нас есть скрипты башевые, которые начинаются обязательно символа решетка, восклицательный знак и путь к командному интерпретатору. В нашем случае это путь bin баш то есть он указывает на исполняемый файл bash, который будет выполнять эту команду. А, простая решетка в тексте скрипта, если с нее начинается строка, то эта строка интерпретатором не считывается. Это просто комментарий, какой-то для нас пометка. А, дальнейший текст скрипта мы сейчас с вами не разбираем. После того, как мы создали скрипт, нам нужно, собственно, его из текстового файла сделать скриптом. В Windows мы бы меняли э, расширение, например, с э, .txt на .bat, или .cmd или .ps1, если бы у нас был PowerShellский скрипт. Здесь мы просто указываем. Указываем права исполнения на файл, и тогда файл становится исполняемым, запускаемым. Если мы хотим, чтобы пользователи у нас запускали файл от имени владельца этого файла, то есть с правами владельца файла, мы устанавливаем SUID.bit.